А перед началом этого видеоролика хотелось бы вам порекомендовать мой собственный канал. Здесь я снимаю срезы на гонках и чемпионатах и всякому там другое. Это, короче, мой старый канал, да. Ссылка будет в описании, подписывайтесь. А теперь приятного вам просмотра. Короче, всем привет, с вами Маша, одна из ворнов. Я не знаю, что здесь происходит, почему, почему, почему здесь другой экран? Я не знаю, блин. Вообще здесь должна я кое-где стоять на, ну, понятно, по названию, на дикой лошадь Дюровика или как-то моем. И типа такая, всем привет, бла бла, -бла, -бла, -бла, -бла но <связывая> Вы этого не <связывая> И не видите. Короче, это боль, дорогие господа. Видео записалось без звука, и оно вообще где-то э, в сентябре было заснято. Так что не обращайте внимания, даже что у меня там 19-й левел, потому что на одном видео вы видели то, что у меня на австралийском аккаунте уже 20-й. Ну, да, это старое видео, что я могу сделать. Я его не хотела выкладывать, Ну, сейчас я подумала, типа, ну, одно же нормальным получилось таким, ну... Такое нормальное. Короче, по названию видео все понятно, что будет. И здесь я займу призовое место. Так что я сейчас просто вырубаю чемпионат. И поехали! И на этом все. Надеюсь, что у вас врублен звук, потому что здесь уже прощание. Хотите сейчас и то слайд-шоу, или что там будет идти, я еще точно не знаю. О, боже. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Подпишитесь или хотя бы на колокольчик нажмите. Но вы еще и можете лайк поставить и комментарий написать. Ну, я не умею говорить, вы это знаете, поэтому... Скоро увидимся. Покеда.